Проект хип-хата на тата. Знакомьтесь. Это четыре парня, которые сняли дом для того, чтобы за сутки написать хип хоп мьюзикл по мотивам одного выпуска ⁇ Хата на -тата". Класс очень подходящий дом. Подходящий, чтобы умирать, умирать. У снимали уже выпуск ⁇ Хата на -тата". Я собрал команду самых лучших. Не знаю, зачем я подписался на это. Мы приехали в самый худший дом из всех, которые нашли на Airbnb. В район Киева, куда я обычно несу свою ногу. Это, ребята что то гонят на этот дом. Не знаю почему. Мне он нравится. Ну так и живи там, собака. Мы снимаем рэп-мьюзикл на хата на тата. На самый классный выпуск. Возможно, ребята, некоторые еще не знают на какой, но это будет сокиабле. Сокиабле, сокиаблем. Дом-то, покажите. Эдгар, и да, мы сделаем эту грунтуру? Это наша прихожая, это наш куточок. Вот так вот, смотрите. Я комик, хуморист. Вместе с кроватью, вот с этой, вы сразу получаете каждое заболевание. Ну, это очень выгодно сделать. Телевизор тут просто бомба. Так это, сними бомбу. бомба кстати, я... И прикольные стулья, чтобы бешить одежду. И еретиков. Вырежем это. О, О! Ребята, соберитесь. Кухня, значит. Два полотенца, умывальник. Вот он. Да. Умывальник. Да. За искусство. Опа. Э, микроволновка для конфет. Классное покрывала. мне все нравится. Отличный диван. А вообще, как в любом туре, нужно сделать так. Классно. Место. Где происходит магия. Дом показали, можно и выпуск отсмотреть. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Эдгар, смеешься с других? А сам-то не лучше. Короче, мы тут сели посмотреть весь выпуск для того, чтобы выписать себе ключевые моменты. Эдгар зачем-то провел ногой по столу, и у него остался кусок помидора. Может если где-то кукурузы, я больше по кукурузе, если честно. Ой, что-то хлопцы заработались. Пора и покушать. Учитывая, что у нас очень мало времени на все это, нам нужно было использовать самую быструю доставку. Поэтому, естественно, Рокет нам доставили покушать. Супер-пупер вообще, Сейчас будем кушать. И заодно внимательно слушать, чтобы все правильно передать нашему мюзикле. Кстати, у вас есть скидка на все заказы в Rocket 40 гривен по промокоду РЭП 40. Представляете, сколько можно будет штанов купить к концу месяца? Афина, Зачем ты это сделал? Следующий человек, который проведет ногой по столу, обнаружит на своем носке курицу, судя по всему. Какую Вarner, чтобы... Я хочу такой же звук, как и у этого героя, когда он ходит. Серьезный. Классика. Однозначно все... все мемы нужно будет сделать. Да это же выпуск про мужика, который ищет немецкий танк у себя в огороде. Мемов там полно. Какие именно? Вот какие треки мы решили Примерно пока что написать некий интродакшн, как в обычных мюзиклах, где сначала все говорят, кто они такие, все такое помпезная Вычирка. Приходит меня на вычирку, там будет музыка и приходит. Если жинка справляется, жинка. Что ж такая жинка, что такая мужик. Уже понятно стол что ты лег. Потом я посижу, отдыхнусь с друзьями. Хорошо, можно я своих проведу? Ну конечно, что можно. Илона, приходь до мне на вечерку, музыка будет и приходь. Это газ, квас канджу Тоже очень важная для меня сцена. Я комик-гуморист, папа не слушаю. Знаешь, что корова дает после землетрясения? Сир. Я комик-гуморист. Безглуздок. Сокеабле. Сокеабле. Дружи... Это суки, Ты же читать не научился, суки-обла! Куда являются эти учителей? Вообще они не интересуются детьми. Не то, что вообще, а вообще-вообще. Пришла на работу, отсидела старая корга. кытька чернушка, естественно, это вообще для меня ключевая сцена. Я обожаю про кытьку чернушку, про эту дочь, которая сопереживает весь выпуск. его так будут кидать, ему то тоже Сложный день. Напишем, как сложно жить, будучи от, отцом. Хоть целый день на ногах, як очень часто злый павец спына будет почел гнем то я мужик-то как бы ели тут справляюсь а она жинка ну что ну, хлопцы темы определили пора и поработать яу яу у меня дома косметики есть набор потому что у меня огромный забор чтобы никто не видел как я крашусь по утрам чтобы не видел как я крашусь и по ветерам Но ну, идем, тебе тоже вам тоже Короче, я себе представляю первую песню. Там, естественно, должна быть какая-то общая концепция. Я хочу, чтобы она была такая. Мы ищем клад. Якобы я играю в игры с металлоломом, но немецкий тигрик стоит много миллионов. Вот мой клад! И они в конце будут говорить: вот мой клад. Вау, Круто! Не слышал, ни хера. Мы ищем клад! Кто-то дома кошку находит и очень рад. Работа только пошла и сразу пошли конфликты. Когда мне было 9 лет, на рынках продавали такие майки с такими крутыми чуваками. Примерно я могу описать эти майки вот так. Йоу! Рэ! Звучит этот бит как полное говно, если честно. Это не мелодично. Это же ужасно. Мы с Женей накидали бит. Драм-партия мне нравится. Мелодия странная, но это была инициатива Рома. Этот бит надо было пускать в рекламе Самсунга. Ты придумал. Эту мелодию, Рома. Я написал текст и бля, вообще забыл, как я его вообще Блин, планировал уехал на 30 минут. А ну... уже все через очко, пошел. Да, да, пацаны, конечно, работать не хотят. Я их могу понять, если честно. В понедельник, в конце концов, какая работа. Бит получился спорный. Женя сидит с неудовольным лицом. Женя сидит такой, Женя, может помочь как-то? Что ты написал? Дай это пишу. Работать нереально. Ну что, Женя, показывай, что получилось. Можете помочь как-то? Не, я хочу завершить мысль. Бать, а мне бы кисулинку. это есть мой клад. Mm -hmm, <с класс. вот, Женя, зря ты гунь делал. В каждую комнату зашел и говорит, не мешайте. А лучше батя посмеялся бы с моих комедий. вот мой клад. Мы записали трек, но я вначале не очень верил в то, что что-то прикольное получится. Но знаете, я его только что послушал, и он прям... Можно будет запикать этот? в если честно, я даже не знал, что мы умеем так читать Я лично очень раскачан Тем, что я услышал Причем это был такой творческий процесс Мы прям сидели, докидывали А тут еще вот это, а тут еще вот то Ну и что требовалось доказать? Эрик опять <смех> <смех> Токсичный лох, который говорил, блин, набит гадости А в итоге с голосом вообще фига <смех> Мне то не нравится, мне это не нравится Братан, думаешь, нам твое кислое оружие нравится? <смех> Ты очень сильно ошибаешься. Изначально бит немного отличался. Он звучал более полифонично, а потом уже не поменял инструмент. Но да, я признаю, я ошибался. Ну раз уж мы все выяснили, пора писать остальные треки. С Серьез. Серьезный. Дисциплин. Дисциплина. О чудо! кажется процесс пошел классно кстати очень прикольно. сначала мы сами писали себе куплет и сидели там у себя в уголках а сейчас мы прям сидим над каждым вместе работаем докидываем это прикольно мы прям словили какую-то волну Сиды дуристикой позанимался и ага. как это читать. дурастики сидишь придумаешь корова седло молоку кукуняка ты бы лучше с укяблами занялся ну мне заказывают песни и, и кидают э, опорные точки если бы мне давали такие опорные точки я бы писал просто мастописы может хватит? Придумывать дурастики. Кажется, мы не успеваем. На моих часах примерно 23:00. У нас, по сути, время то 12 часов дня. Мы не успеваем писать биты, поэтому мы решили качать доступные для использования. Рома еще мою любимую строчку вырезал. Но то, что получилось, тоже неплохо. Неплохо. Если ты не разбираешься в рэпе, можно хотя бы это не демонстрировать. на налегко уроки учить. А, так, да. а -та -та -та -там. Все смешно. судьи 5 баллов Юлий Гусман Прима Курс Мы начинаем КВ Не говорил он такую фразу Говорил? Нет Он просто в микрофон выключен был. Да-да-да-да Ги-ги-га-га, но пора ложиться спать Утром снимать мюзикл. Добрый! утро Две принцессы на горошине Эрик и Эдгар ездили спать домой. Как, как чувствуете себя? Ужас. А, 8:48, у нас еще ничего не записано. Все очень плохо, почти 9 часов утра снимем. Что, что, Сейчас мы вам уже будем все показывать, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте, что у меня в комментариях происходит классная движуха. Я через время, после того как выпускаю каждое видео, рандомным случайным образом выбираю один комментарий и посвящаю автору этого комментария Freestyle трек Ищи Багаева, я ручная. Так, поэтому пишите побольше комментариев, чтобы быть воспитанным. Во фристайле. Эй, эй, куда собрался? Так расскажи для чего вообще это все? Я вообще очень давно мечтал сделать рэп-мюзикл. Существует очень популярный хип-хоп мьюзикл, который называется Гамильтон в США. На него почти невозможно достать билет. Мы с Женькой делали канал Ровное место, который являлся хип-хоп театром. От ровного места Гамильтон. Это прямая мечта. Сегодня мы ее и реализуем. Ну что, ребята, мы полны сил и энергии. Время снимать. Все то, что у нас сейчас получится на ваших экранах, буквально прямо сейчас. Знакомьтесь, семья Коваленко, папа которой ищет у себя в огороде немецкий танк-Тигрик. Мы ищем клад, кто-то дома кошку находит и очень рад. Кому-то по приколу, приколы придумывает. Кто-то ищет слово спасибо за то, что пашет. Кто-то ищет там, или ему так кажется. Мы ищем клад Мы ищем клад, мы ищем клад, ищем клад. Мы ищем клад. Мы ищем клад, мы ищем клад. Мы ищем клад. Мы ищем клад, Мы ищем клад. Старожилы, говорят нам. Под моей хатой было жарче, чем под Сталинградом. Чувствую, где-то да рядом Землю удобрили немецким танком А жена? Жена, конечно, крутит у виска теперь Говорит, я зря тут хожу с металлоискателем Якобы я играю в игру с металлоломом Но немецкий тигрик стоит очень много миллионов. Вот мой класс. Я приколист, но сейчас мне не прикольно Когда папа маме делает так больно Словно она и стали и меди Железная леди, а папа вреден и плачут дети Непонятно, во что одеты, вместо зарплаты папа накопал мне монеты. Накопал. С нас смеются уже все наши соседи. А лучше батя посмеялся бы с моих комедий. Вот мой клад. Маму, маму, люблю, люблю, мне всю любовь свою топлю. Но папа это другое. Он так ненавидит все вокруг живое. Кис-кис-кис-кис, и ты ему чуждо. Виски, дорого. Водки ему нужно. Кап-кап-кап и Копать, а мне бы кисуленьку, это есть мой клад. Я мурчу и на душе становится красиво, но грущу. Ведь из дома погоняют силы, я хочу, чтобы батя все скорее в могилу не шучу, чтобы ему теж было обидно. Быдло, ваш папа просто быдло, обидно. Ох, вы бы знали, как обидно, стыдно. Ты столько лет копаешь клады, а я критика. Мне так надо же с малышкой вот мой клад. Мы клад, мы ищем клад, мы ищем клад, мы ищем клад, мы ищем клад, мы ищем клад, мы ищем клад. Мы ищем клад. Ищем клад. Мы ищем клад.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 А там ты 7 дней в бензинке, фигня? Уже понятно, что легко для меня Если жинка справляется жинка, то шо, мужик? Как два пальца об асфальт, жиг-жиг всю неделю кум, роман, товарищ Иван Где ты хочешь вечеринку, так конечно да Газ, класс, хенджу, бас, и работают в Мама отдыхает, дай в нас считай каникулы Приходь у меня на вечерку, там будет музыка Сын юморист показал отцу свои шутки На юмористический конкурс, но отцу все не нравится Что дает корова после землетрусу? Сыр нет, это безглузу, сын Я скажу, а ты не слышишь, для тебя я голос снизу, А я комик, папа, уморист Прости, отец, я не немецкий танк, я твой сынишка Найти легко, но потерять легче, в этом и фишка детей А может я в будущем новый Луи, Сикей Хочешь убить звезду во мне? Ну и убей Капай металл, но не закапывай талант Плохой отец, это чума для молодых, ребята Ты опять не смешно, да не смешно Мотивация топ, батя, давай еще Эй, Шоу, ты хочешь от меня, сынок? Брось во мне играет, честность Тебе играет Гордонс я сразу слышу, оно очень не оно Я честный, зрители, мне честно не зашло Уделю тебе времени столько, сколько считаю нужным Удилю. больше, когда шутки станут лучше Чипуха, халабу добили бердачу. Я уже не хочу шутить с мамой, мне было лучше Наш супер-папка обидел и дочь. Взлетаем! Пустите в дом, пожалуйста, погреться. Ну, please. Я замерзаю, тут мне нужно место. Где кто-то приобнял бы мое тельце. Кто-то привернул бы близко к сердцу. Кис-кис-кис-сюда чернушка, ты красива, просто пушка. Папа говорит, опять ты, но ты моя лучшая подружка. Красивый носик, красивый вуза, но как папа тебя бросит, то мне сразу как-то грустно. Диана, знаешь, ты моя принцесска. Секс. Живу с тобой, и наблюдаю. Сериал. сериал. Давай бежим с тобой куда-то вместе. Сегодня поздно ночью, чтоб никто не знал Мы кинем папу ночью, как он кидает кошку Но не встанет на лапы, она присядет на жопу Мы кинем папу ночью, и станет папе видно Когда тебя кидают, тогда тебе обидно Сука Обычно мама делает уроки с сыном Но сейчас-то мамы нет, придется тебе, папка, учить английский я вас прошу, что там уроки делать из ним, когда у тебя дети чуть ли не отминники? Серьезно! Шу серьезный! Шу дисциплина! Шу скайбол! Шу сокиабле! Шу скайбол! Шу сокиабле! Шу шу шу шу сокайбол! Шу шу шу шу Шу шу шу шу то шу, шу, шу, шу, соки яблы Курова седло, молоко куняка, Сидишь придумаешь дурастики читака. Шесть лет в школе четыре учишь английский, А как сок яблок читать, ты не научишься Да знаю как читать, я просто путаю пааааа Та бред, там дивляться те учителя Пришла карга, оцидила, ей пофиг вообще Не то что вообще, а вообще вообще Сочи был, сочи был, сочи был, сочи был, все. Сочи был, Сочи Сочибу был, сочи был, сочи был всё Так кажется наш папка попустився Нифига на легко на ни нифига Нифига на легко на нифига Просыпаться рану нифига на легко Детям делать какао нифига на легко загружать леггу нифига на легко утеплять деревья нифига на Нифига на легко варить бригади борщи. Нифига на легко с малым урок учить нифига Нифига налегко без жены прожить. На нифига, дамы и господа, наконец-то сбылась мечта. Мы с папой порвали зал. На легко нифига, но папа принял кота, а кот просил передать, что он ему благодарен. Я очень благодарен, что в дом пустили меня. Сделать коту пидхаус, нелегко, нифига. Когда у тебя семья, на нифига. Понять, что ты не прав, на Ага. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк. И если мы наберем 20 тысяч лайков, то сделаем еще какой-то хип-хоп мюзикл. Можете предложить в комментариях какой. Подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропустить этого. Целую. Звоните маме. Пока.